Привет, ютубчане! Отвечаем на ваши вопросы, когда был приобретен водонагреватель Термекс. Вот так вот, немножко видно плямки, но это такое дело. Значит, откроем последнюю страничку. Вот написано, такое дело, 7 октября 2011 года. Один раз было произведено гарантийное обслуживание, дальше от этого дела я отказался делать начал сам ну вот видно что он лежал одни те самые плямочки значит следующие вот термикс. чек куплено было за столько-то копеечек это у нас грильные в одиннадцатом году теперь давайте посмотрим что было произведено произведено было в тринадцатом году в сентябре была замена тена. 1,3 кВт. И еще была произведена вот такая вот операция. Значит, тен приобретен в феврале 2016 года. И пришлось повторно еще купить, сходить, значит, докуплять тен 2. Вернее, это была первая накладная, а это была вторая. Значит, тен флянцевый на 1,3. Анод, ну и пена сюда не входит. Это была совсем другая история. Так что вот такие дела. В эксплуатации, значит, получается, уже на данный момент это уже 5 лет. Семья из 5 человек и пользуется довольно-таки обширно, горячей водой. Регулярно. Что такое трое деток, которые постоянно моются. Вам рассказывать не надо.